Фонд SCP. Зона 18. Мертвая ночь. Одинокий ученый Фонда направляется в свой офис, чтобы уйти на целый день. Мало кто знает, что сегодня он пересечется с самой смертоносной SCP, способной телепортироваться из темного угла в темный угол, как смертоносный шепот. Все, что осталось после нее, это кровь. Здравствуйте, я доктор Бак и сегодня мы рассмотрим SCP-835-GP, также известную как Кетеро-Ямико, первоначально идентифицированная как Кетеру, SCP-835-GP теперь классифицируется как... Ну, об этом мы поговорим позже в этой презентации. В силу своей природы сдерживание SCP-835-JP в настоящее время невозможно. В случае подозрительной смерти сотрудника фонда, предположительно связанного с этим объектом, мобильная оперативная группа Q3 «Костер» должна оцепить место преступления и провести расследование. Рекомендуется по возможности маскировать смерть под несвязанные инциденты с учетом морального воздействия на окружающий персонал. SCP-835-JP часто описывают как девочку-подростка по имени Кетеру Ямику, которая обладает длинными черными волосами и носит черную школьную форму. В некоторых случаях ее возраст и внешность могут увеличиваться или уменьшаться примерно на 10 лет. Кетеру Ямика почти все характеризуют как привлекательную. Ее эмоциональное состояние часто изображают как меланхоличное из-за ее бессмертия. Она избегает быть замеченной любой ценой, прячась тени. Кэтеру Ямика может телепортироваться из одной темной области в другую, независимо от расстояния или препятствий. Она использует эту способность, чтобы быстро нападать и убивать цели с помощью большого кухонного ножа в руках. Говорят, что она также обладает способностью контролировать темноту, по желанию поглощая объекты и заставляя их исчезать, хотя принцип действия неизвестен. Из-за своих способностей она была похищена и воспитана как убийца враждебной фонду группы группой заинтересованных лиц, и считается, что именно так сформировалась ее нынешняя личность. scp 835 gp изначально была явлением, которое происходило только с персонажами Фонда, впервые обнаруженным в 1995 году. Феномен происходит с периодичностью от 1 до 3 месяцев. Субъекты, столкнувшиеся с ней, исчезают в считанные секунды, обычно с большим количеством оставленной крови. Расследования подтвердили, что субъекты были смертельно ранены до своего исчезновения. Нет существенных общих признаков SCP-835-GP с точки зрения времени или места. За исключением того, что жертвы неизменно являются сотрудники фонда, а происшествия происходит в темном месте с плохой видимостью. Происшествия были подтверждены в переулках ночью, в, ночь, в тускло освещенных лестничных клетках, в фотолабораториях и в тени под столами и так далее. Из-за непредсказуемости, внезапности и того, что жертвы исчезают без исключения, экспериментальные наблюдения за этим явлением не увенчались успехом и детали остаются неизвестными до сих пор. На основании ограниченной информации, полученной из показаний свидетелей, присутствовавших на месте преступления, а также видеозаписи камер наблюдения, известно, что жертвы вели себя так, как будто на них напал какой-то неуловимый объект. Однако существование нападавшего никогда не было подтверждено. Несколько лет спустя на столе научного сотрудника Эдвардса был обнаружен буклет, нарисованный от руки девушкой в стиле аниме под названием «Впечатление художника об SCP-835-JP». После ознакомления с содержанием буклета на месте выяснилось, что персонажу было дано имя Кетеру Ямику а также набор атрибутов, таких как происхождение личности и способности. Буклет был предоставлен главному исследователю Кену в тот же день. Это привело к следующему разговору. Что заставило вас создать Китеру Ямика в сотрудничестве с scp 835 gp Скука, наверное. Мне нечем заняться, кроме как ждать, пока машины обработают данные. Здесь много свободного времени. Как старательно. Но вы не ответили на мой вопрос. Слушайте, я знаю, это звучит глупо, но ждать, пока поступят данные о каком-то монстре-убийце... Я не... Я не знаю... Иногда это помогает думать о таких вещах, как о чем-то более... ...нормальном, знаете ли... И для вас Норма — это анимешная школьница с ножом? По сравнению с большинством вещей здесь в фонде... Да, я бы так сказал... Этот персонаж, Кетэру Ямика, основан на ранее созданной интеллектуальной собственности... Возможно, она аниме-сериале или манге. Она создана из нескольких. Это немного клише, верно? Школьница-убийца, черные волосы, огромный нож. И рисование этой вымышленной версии SCP-835-GP помогает вам справиться с ее существованием. Это то, что я могу себе представить. В противном случае это может быть что угодно. Лучше дьявол, которого ты знаешь, чем дьявол, которого ты не знаешь. Интересно. Я вижу, что вы даже написали предысторию для нее. Вы знаете, что это потенциально может вызвать миметическую опасность. Наши исследования SCP-835 GP были в лучшем случае поверхностными. Да я просто прикололся. Я не понимаю, в чем тут дело. На некоторые из цепи влияет или даже действует наше коллективное восприятие их. В таких случаях вымысел или реальность постоянно переплетаются. Если слухи об этой Кетеру Ямика распространятся, кто знает, что может случиться. Я не знал. Мне жаль. После инцидента феномен 835 продолжал оставаться неактивным, нарушая прежнюю схему атак продолжительностью от 1 до 3 месяцев. В связи с таким длительным бездействием было выдвинуто предположение, что на аномалию влияет восприятие персонала Фонда. Доктор Сандерс рекомендовал и получил одобрение на внедрение протокола IDOL 835 с целью внедрения общего восприятия SCP-835-JP среди персонала Фонда. Фонд решил продолжить использование персонажа Кетеру Ямика, персонажа научного ассистента Эдвардса, в качестве основы для протокола ИДОЛ-835, который уже был признан значительным числом сотрудников и доказал свою, по крайней мере, некоторую эффективность в защите от SCP-835-JP. Важность бесперебойной и немедленной передачи информации была ключевой. Во-первых, все документы и информация, относящиеся к SCP-835-JP, были пересмотрены, чтобы зрителям было легче ассоциировать их с этой Ямик, путем включения подробного описания обстановки и замены условного номера объекта уникальным именем. Кроме того, в рамках рекламной кампании для персонажа на объектах было широко распространено большое количество журналов по связям с общественностью, расходных материалов, обычных предметов, напечатанных с визуальным изображением. КТ Руямика, разработанным иллюстраторами фонда. Вымышленные романы, манга, анимации с КТ Руямика в качестве главного героя были выпущены последовательно, и их просмотр был рекомендован. Благодаря этим условиям фонду удалось заставить весь персонал разделить признание SCP-835-JP КТ Руямика в течение нескольких месяцев. И с тех пор не было зарегистрировано ни одного случая активации объекта. Хотя в настоящее время эти рекламные кампании с Сокращаются, предметы с изображением Китеру Ямика остаются на различных объектах. Чтобы поддержать определенный уровень признания, фонд регулярно организует творческие сессии, основанные на теме Китеру ямику Последняя известная встреча с SCP-835 произошла в Зоне 18, небольшом форпосте в Тихом океане. В соответствии с установленными стандартными операционными процедурами, сотрудники фонда были отправлены для управления реакцией Зоны 18 на смерть. Не могли бы вы описать свой опыт работы с Китеру Ямика? Я уже получал информацию о 835, или Китеру. Я знал о комиксах или о чем-то подобном, но никогда не придавал им значения. Эти занятия очень важны. Только активно участвуя в них, мы сможем искоренить эту угрозу. Да, но я никогда не думал, что она появится здесь. Как и доктор Нельсон, если честно. Давайте начнем сначала. Согласно нашим данным, доктор Нельсон вошел в коридор охраны в 21.35, чтобы уйти на ночь. Это так? Да, это так. Я наблюдал за каждым входящим и выходящим человеком. Мы помогали друг другу, как всегда мы это делаем. Делали. Что случилось потом? Свет начал мерцать. Проводка внутри 18-й всегда была некачественной. Мы шутили, что вместо того, чтобы починить ее, они просто классифицируют SCP. Пожалуйста, придерживайтесь событий нападения. Да, извините, доктор. В любом случае, он вышел из поля моего зрения. Я наблюдал за ним на мониторе, когда он собирался выйти. Потом он увидел что-то в тени и остановился. Что это было? Было трудно сказать, но она смотрела прямо на него. Как будто что-то бурлило в тени. А потом я вдруг... увидел ее. этой руямику Да. Это было похоже на оптическую иллюзию. Она просто появилась в фокусе. Но она не была такой, как в манге. Она выглядела... усталой. Что вы имеете в виду? Она выглядела старой? Нет, не старой. Она выглядела так, будто была на автопилоте. Все, кто читал мангу, всегда говорили, что она большая дурочка. Но на самом деле она такая только в обучающих видео. В манге у нее есть причины быть такой глупой. Видишь ли, у нее есть... А, прости, это не важно. Что случилось после ее появления? Камеры отключились. Когда она вернулась, доктора Нельсона уже не было. Китеру Ямика стояла одна на том, что от него осталось. Это было жутко. После этого она просто исчезла. Теперь доктор Нельсон. Полагаю, он был проинформирован на Китеру Ямику. Наверняка он участвовал в некоторых мероприятиях, связанных с ней. В конце концов, он был третьего уровня. Да, он был тем парнем, который организовывал их. Он был большим фанатом всего этого. Даже сделал ее специальную фигурку для своего стола, сказав, что это для тренировок. Хм... Hmm. Это должно быть в его личных вещах. Как вы думаете, почему она пришла за ним? Откуда мне знать? Разве вы не должны быть экспертом? Вы знали доктора Нельсона. Почему она выделила его? Я не знаю. Может, она навещала своего большого поклонника. Хм... Hmm. Вы еще хотите что-нибудь добавить? Я не думаю, что вы увидите ее снова. Было что-то в том, как она выглядела, что заставило меня думать, что ей надоело быть такой, какой вы ее сделали. Принято. Но на видеозаписи, которую мы восстановили, ее нет. Типично. Но я знаю, что я видел. И я верю вам, мы всегда должны быть бдительны в отношении к Итеру Ямику. SCP-835-JP – это, вероятно, проявление инстинктивного страха, что в темноте может таиться нечто, угрожающее самому себе. Но воображаемый монстр, которого мы когда-то боялись, теперь сведен к клишированному персонажу и протоколу идол-835. SCP-835-JP этой Руямика была нейтрализована протоколом идол-835. Возможность усиления сдерживания путем расширения сферы действия протокола за пределы фонда в настоящее время изучается чтобы подготовиться к потенциальным нарушениям сдерживания, которые могут произойти в результате крупной когнитоопасности или подобных инцидентов внутри фонда. Несмотря на то, что Китеру считается безопасной, мы все еще не уверены в том, как она вообще появилась. Дальнейшие исследования феномена SCP-835-GP застопорились, поскольку новых данных не появилось. Вооружившись знаниями из этой презентации, мы надеемся, что вы продолжите считать SCP-835-GP просто Китеру Ямику.